Новым годом, Но я все-таки хочу поговорить о, о, о, о 2019 году, годе, о том, как мы прожили этот год. И вы знаете, у меня столько эмоций, я смотрела первые видео, и меня это очень впечатляло, очень, очень радовало, это великое счастье. Самое прекрасное, самое лучшее, что в моей жизни, это компания «Женес». Это столько любви от этой компании я получила, столько счастья, столько достатка, столько путешествий, здоровья, молодости. Я не знаю, эта компания дала мне возможность менять жизнь большому количеству людей. Я безмерно благодарна, я все время говорю с Комом <coughs> в горле об этом. Я безмерно благодарна Богу за счастье быть в компании Женес за ту возможность, которую она дала мне и которую она дает большому количеству людей. И я знаю, друзья, что многие люди сегодня уже готовятся к Новому году, ставят елки, крутят голубцы, еще что-то там, холодец. Это прекрасно, знаете, мы кушаем каждый день, но у меня есть к вам предложение. Давайте мы возьмем ответственность за нашу жизнь, и давайте мы до последнего дня, до последней секунды мы доделаем то, что мы не доделали. Кто-то, может быть, кому-то не хватает одного человека для того, чтобы э, сделать новый статус. Кому-то, может быть, чуть-чуть баллов не хватает для того, чтобы закрыть премию. Э, кому-то, может быть, э, нужно подписать еще два человека для того, чтобы было удвоение баллов на путешествие. Кому-то нужно позвонить и сказать какому-то клиенту, что у нас сегодня есть промо-пакеты вы покупаете два «Баолайфа», получаете два в подарок, и это вам даст возможность кому-то получить результат по здоровью, а кому-то вот эти 40 баллов и 5 тревел-баллов, может быть, этого будет достаточно для того, чтобы достичь, прийти к какой-то своей поставленной цели». Вы знаете, чудеса случаются там, где в них верят. И только ваша ответственность за вашу жизнь, только вы сегодня проживаете свою жизнь, только вы можете нарисовать сценарий собственной жизни. Только вера в то, что вы можете, только это может вас привести к большим результатам. И нужно верить и добиваться, и идти к своей цели до последней секунды, до последнего. Мы завтра в Одессе проводим мастер-класс, то есть для того, чтобы э, оторвать людей от э, приготовления к Новому году, к э, из, там, приготовлению салатов или беготни по магазинам, мы предложили завтра мастер-класс всем, кто хочет быть красивым, молодым, кто хочет иметь прекрасное лицо на Новый год. И э, мы проводим большую такую встречу у нас в офисе с дегустацией, с масками, с гидромасками, с лифтинг-масками, с э, дать попробовать коктейли, там все-все-все. То есть до последнего мы идем к своим целям. И этот год для меня и моей команды был потрясающим. Мы много работали, у нас много достижений, у меня много в команде, много статусов, сапфиров, сапфиров сапфиров 25, 50, элитов, то есть большие достижения. Ведь эти достижения – это не только наши достижения. За этими достижениями большое количество людей, получивших результат, получивших э, возможность изменить качество жизни. знаете, я поймала себя на том, что сегодня я работаю и э, э, все делаю для того, чтобы помочь людям, для того, чтобы… Для меня это великая победа, когда мои люди получают Новое качество жизни, когда мои люди, мои знакомые получают результаты, когда в моей команде рождаются дети там, где они, по сути, раньше не могли родиться, когда в моей команде люди покупают автомобили, когда в моей команде люди путешествуют. Вот ради этого я работаю, ради этого я тружусь, не покладая рук. Я тружусь всегда 24 часа в сутки. Даже когда я сплю, я думаю о компании. И это не потому, что меня кто-то это заставляет. Это мой, моя, компания Женес, это ну, мое второе я. Знаете, я и компания Женес это одно целое. Потому что именно компания Женес изменила мою жизнь. Поэтому предлагаю вам подумать, что вы можете сегодня еще сделать. Не складывайте лапки. Не, не сдавайтесь, подумайте, что вы можете сегодня сделать для достижения ваших целей. Потому что кому-то кажется, я знаю, что есть такие люди, они думают, я все равно не успею, у меня все равно ничего не получится, у меня уже времени нет. Вы знаете, у нас очень много времени, у нас целых сколько? 6 дней, 7 дней до 1 числа, до 7 утра у нас есть время для того, чтобы получить тот самый результат. И это поможет вам совершенно по-другому взглянуть на вашу жизнь. Это изменит ценности вашей жизни, это изменит качество вашей жизни, это изменит качество жизни ваших близких. Поэтому подумайте, салаты вы потом приготовите, попросите ваших домашних, чтобы они вам помогли, делегируйте это все другим вашим близким. А вам предлагаю прийти к достижению ваших целей, и не думайте о том, что у вас не получится. Я еще раз повторюсь: что чудеса случаются там, где в них верят. Поэтому верьте в себя, верьте в то, что вы все можете, и достигайте больших результатов. Я вас поздравляю во-первых, желаю, чтобы все случилось, то, что я сказала. А во-вторых, я вас всех поздравляю с наступающим годом и желаю в новом году получить. Много результатов, больших чеков, чтобы ваши структуры росли, чтобы у вас были новые достижения, новые результаты. И я буду рада и счастлива встретиться с вами в круизе. Я вас люблю. С Новым годом всех вас. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. С Новым годом.